И, я, и сегодня мы на острове Самуи собрались поговорить с прекрасной мамой, да, потому что, ну, я думаю, это одна из первых и основных заслуг, да, любой женщины, девушка, которая вот свалила из офиса и, конечно же, нашла то дело, ради которого стоит дальше жить, да, и помогает людям через творчество. Да? Елена Морозовича, Елена, привет! Привет! Елена, ну расскажи нам, пожалуйста, в каком ты офисе работал, и как вообще это происходило, и как тебе это достало, в общем, почему ты решила с него свалить? Да, с удовольствием э -э -э. расскажу. А, у меня получилось следующим образом. С родителями инженерами, в общем, у меня, наверное, не было шансов плохо знать физику и математику, поэтому у меня всегда все было хорошо с точными науками, но точно так же меня тянуло в творчество, поэтому в старших классах я пошла в художественную школу, которую, в общем, благополучно закончила. И при выборе высшего учебного заведения я выбирала между художественным вузом и техническим. Ну и как-то рационально рассудив, решила, что технический более надежен в плане выбора, выбора дальнейшей профессии. Ой, аккуратно. Поэтому я пошла в энергетический институт на факультет автоматики и вычислительной техники. Надеюсь, в будущем совместить свои художественные знания и навыки владения компьютером. Так я стала программистом. Но дальше ситуация развивалась еще интереснее, поскольку чистое программирование меня не захватило полностью, поэтому я искала некого симбиоза техники и творчества. И выбором стал маркетинг. Аккуратно, зайчик. Это микрофон. Мы его не едим. Так бывает. А, потому что именно маркетинг позволял совмещать очень некий креатив ага. с а, техническими знаниями, планированием бюджетов. <связываем> Давайте мы отдадим пупса папе. Давайте. Отдадим пупса папе. Котик. Да. <связываем> а. Поэтому, собственно, я 10 лет счастливо просуществовала именно в маркетинге. И мне это казалось достаточно нормальной и даже счастливой в общем жизни. Я, как и большинство наших слушан... слушательниц, вставала в 8 утра, ехала на работу, в возвращалась домой, если не задерживалась, так и за дня в день. А выходные старалась максимально наполнить всякими переживаниями, положительными, естественно, новыми впечатлениями, какой-то деятельностью. Обязательно куда-нибудь поехать, обязательно что-нибудь увидеть, обязательно с кем встретиться. И если вдруг я оставалась дома, то мне до боли прям вот казалось, я чувствовала, что этот день потерян. И даже не только этот день, потеряна вся неделя. И все пять дней в ожидании выходных я старалась торопить время. Я хотела, чтобы прошел побыстрее понедельник, вторник и так далее. И это тоже мне казалось нормальной жизнью. Пока в какой-то момент я не остановилась и не поняла, что я очень хочу, чтобы моя жизнь сократилась на 5 дней. Это, наверное, страшно звучит, но это истинная правда. Потому что ты торопишь не конкретный день, ты торопишь все все то время, которое тебе отпущено. И я поняла, что с этим очень тяжело смириться. Но я старалась эту мысль как-то убрать куда-то подальше, потому что я не видела выхода. Мне казалось, что легче принять все как есть, чем мучиться от того, что это тебя не устраивает. И в какой-то момент мы сидели с моим нынешним мужем в начале еще наших отношений и разговаривали о том, что кто хочет в жизни. И я так скромно сказала, что ну вот я, конечно, мечтаю о том, чтобы уйти из офиса. В тот момент это была только фраза, то есть я правда за ней не видела никакой реальности. Но он, как настоящий мужчина, начал меня коучить, можно сказать. И сказал, ну, что ты делаешь для того, чтобы уйти из офиса? Я так потупилась, сказала, ну вот тебя нашла. На самом деле, это, конечно, была шутка, но в каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Потому что в тот момент, когда вы решаетесь, а я надеюсь, что вы решитесь выбрать то, что вам действительно нравится, хотя, может быть, это и офисная работа, я не призываю всех уходить из офиса, для кого-то это самое интересное и самое удобное, но в тот момент, когда вы делаете какой-то выбор, делаете какой-то шаг, который связан с рисками, очень хорошо иметь поддержку, иметь надежную опору. Поэтому, если вы решите заняться своим делом, я очень искренне советую не бросать все и начинать с нуля, а во-первых, сначала организовать себе некую подушку безопасности денежную. Это может, может быть даже не конкретное спережение. В моем случае это был человек, у которого была стабильная зарплата или стабильный заработок, который позволял мне в случае провала ну, не остаться на хлебе и воде. И тем не менее, я все равно взяла себе около полугода для начала собственного дела. Это было творчество, которым я всегда хотела заниматься. И у меня появилось за некоторое время до этого хобби делать украшения из полимерной глины. И дальше мне повезло, я встретила людей, которые, правда, занимаются стеклом, но тем не менее работают в этой же сфере, которые натолкнули меня на мысль, что можно сделать это бизнесом. И, в общем, с их легкой руки я все это начала делать. И возвращаясь к безопасности, я еще раз хочу сказать о том, что первые полгода я совмещала эту работу, то есть свой собственный бизнес, с работой в офисе. Это был страшный недосып, это была ужасная усталость, но тот энтузиазм, который был во мне, он позволял мне все это делать. И у меня была задача выйти на определенный оборот. Я сказала себе, что если я могу покрыть, ну, даже если не полностью свою зарплату, но ну, хотя бы там, 70%, то есть тот, ну, скажем так, не то, что прожиточный минимум, но деньги, в которых мне комфортно существовать, тогда я со спокойным сердцем пишу заявление об уходе и ухожу в свое дело. И, в общем-то, мне удалось этого добиться, поэтому со спокойным сердцем это заявление было написано. И я прекрасно помню момент, когда моя начальница, с которой мы были в очень хороших отношениях и более того, очень эффективно и приятно работали в паре, держались друг за друга. И она была очень расстроена, что я ухожу, и она пыталась меня оставить, и был разговор там и про деньги, и про то, что я хочу, но когда ей объяснила, что это вопрос не денег, это вопрос моей жизни и... Я могу, конечно, выставить свои условия, но мои условия будут, я занимаюсь только тем, что я хочу, я делаю это тогда, когда я хочу, я езжу туда, куда мне нужно, и вы меня не контролируете. Ну, смешно, нельзя с таким подходом работать в офисе, поэтому, собственно, все вопросы были сняты, она пожелала мне удачи, и с тех пор мы просто остались хорошими друзьями. И стараемся друг друга поддерживать, каждый в своем выбранном пути. Лен, смотри, а, ну вот ты сейчас перечислила то, что ты хотела. а uh -huh. Обретя свое дело, ты это получила? Ну, если вот честно да, сказать, Да. ты хочешь, когда хочу, занимаюсь, да, когда хочу не занимаюсь. То есть вот есть это в твоей жизни сейчас, на данный момент? Ты можешь сказать с полной уверенностью? Ну, не считая ребенка, конечно. С полной уверенностью могу, но с некоторой ремаркой. Я сейчас не вспомню, откуда этот цитата. По-моему, кстати, из э, «Гиппенрейтер», э, что когда человек начинает заниматься даже любимым делом в форме работы, то есть получая за это деньги и делая это по расписанию, это, конечно, перестает приносить то удовлетворение и то счастье, которое ты получал, пока это было твоим любимым делом. У меня очень хороший пример, я очень долго занималась Педагогика психологии, вела различные образовательные проекты и делала это за символические деньги, можно сказать, на энтузиазме. Я занималась этим практически 24 часа в день, ну, не считая там институт или работы, ночами, когда угодно. И была абсолютно счастлива, но я всегда знала, что я не на ставке, у меня есть опция соскочить в любой момент. Я за много лет этой опции не воспользовалась ни разу. Но она мне сильно грела душем. И в тот момент, когда это стало на некий небольшой период времени моей работы с приличной зарплатой, я работала с ребятами в школе, у нас был некий факультатив, тоже посвященный педагогике и психологии, я делала это два раза в неделю по два часа, и вот эти два раза в неделю по два часа стали для меня настоящей каторгой. Хотя это ровно то же самое, что я делала совсем недавно. Поэтому сейчас я изо всех сил стараюсь соблюсти вот этот вот баланс некой свободы и возможности делать именно то, что я хочу, и все-таки зарабатывание денег. Поэтому, например, я, поскольку я делаю украшения, я точно для себя решила, что я ничего не делаю на заказ. Я делаю только то, что э, рождается благодаря моему вдохновению. И кроме того, что это позволяет мне сохранить вот этот вот настрой и ощущение творчества, это дает лучший результат, потому что, когда я делаю это искренне и с полной отдачей, у меня получаются действительно красивые вещи. Это не задачка по математике, которая требует просто времени на ее решение. Это все-таки более тонкая материя, которую сложно выстроить вот так вот. И второе, вторая причина, почему я не работаю на заказ, мне очень важно, чтобы клиент был доволен когда мои покупательницы видят, что они приобретают, они уже видят готовую работу, она их устраивает, они ее с радостью берут, носят и всем довольны. Мы все спокойны. Когда это вопрос заказа, я не могу им гарантировать, точнее, не то, что гарантировать, я не могу им вложить в голову, как я вижу то, что они получат. Они не могут мне точно вложить, что они хотят увидеть на выходе. И я всячески пытаюсь уйти вот от этого риска, несовпадения наших с ожиданий. Поэтому я для себя решила, пусть будет, может быть, меньше продаж, меньше клиентов, но это будет более качественно, возможно, более дорого. Мы опять же обсуждали с мужем возможности развития денежного бизнеса, и он мне предлагал способы масштабировать то, что я делаю, брать девочек, сажать, учить. Я сказала, что я очень не хочу этого, потому что это тоже управление, которое у меня было в офисе, это та же зависимость как от начальника, так в данном случае от подчиненных, потому что ты отвечаешь за людей, и тогда ты становишься привязан уже к ним. И я для себя вижу другой вариант развития. Я хочу быть самостоятельным художником, именно художником, а не бизнесменом. И я хочу растить свои работы в цене. И растить в цене себя как мастера, Мастер. как автора. Да. Этому очень сильно помогла книжка, которая у меня вышла прямо перед рождением Сашки. Это было тоже с одной стороны большое везение, потому что меня захотело издательство, но с другой стороны вполне можно было обойтись и без этого везения, то есть если у кого-то из наших слушательниц возникнет желание издать книгу, если они почувствуют потребность поделиться чем-то и, возможно, заработать на этом каких-то денег, хотя признаюсь сразу, это не столько деньги, сколько возможность поднять свою реноме, да, да. да, поэтому не надо ждать от этого каких-то беснословных прибылей, mm -hmm. <laughs> то это совершенно нормальная практика – стучаться в издательство, в большое количество издательств, быть готовым к отказам. Но если у вас хороший материал, то, то почему бы не попробовать? Скорее всего, кто-нибудь согласится на тех или иных условиях с вами сотрудничать. Отлично, Лена, вот смотри, у меня такой вопрос, многие девушки боятся, там говорят, ну как же я на хобби могу зарабатывать, это же, это же просто хобби, это просто творчество, кто же будет за это платить, расскажи, как ты преодолела вот этот вот барьер, когда, ну в принципе, все понимают, что хобби, это никогда не может приносить огромных денег или там чего-то, просто превратить в хобби как, ну, да, в как заработок, как? Ну хобби может приносить, наверное, огромные деньги, но это очень редкие случаи, действительно, отдаем себе в этом отчет. Я встречала таких людей, которые смогли это сделать. Например, на Бали мы встретили американца, который делает столы из камня. Он делает эскизы, у него есть человек, который это все режет. Он ездит в Китай, по-моему, закупать полудрагоценные камни, да, самых выбирает. Живет он в основном на Бали, на лодке, он совершенно не, не привязан к какому-то шику, убыту, еще чему-то. И делает единичные столы, тоже не работает под заказ. У него позиция, если вам нравится, вы берете, если вам не нравится, вы не берете. Он продает их за бешеные деньги, в основном это Беверли Хиллс и подобные клиенты. Можно по пальцам пересчитать количество столов, но они приносят, правда, большие деньги. Но мы сейчас говорим о более простом, приземлённом да, да, нашим девочкам, да, которые да. есть какой-то талант, но они, да. например, не знают, как монетизировать. Да. да, мне очень повезло, как я говорю, я встретила э, людей, которые уже в этом, которые в этом успешны, mm -hmm. и которые, во-первых, оценили мои работы просто за чашкой кофе. Mm -hmm. Я открыла ЖЖ, в котором в тот момент публиковала какие-то свои работы. Показала, на что мне сказали, а почему ты это не продаешь? Да что вы, ну кому это нужно? Это да с ума сошла? Это, это, это очень здорово, это очень красиво, попробуй. И самое главное, ты ничем не рискуешь. Это действительно так. Вы можете даже начинать не с какого-то сайта своего вложения в раскрутку чего-то. Есть отличные порталы мастеров, куда вы можете просто выложить свои работы и посмотреть, насколько они пользуются спросом. И это от вас либо не потребует ничего, либо потребует... 150 рублей в месяц на то, чтобы пользоваться этим сайтом. Но, на мой взгляд, риска никакого, и это вы как раз отлично можете совместить со своей работой. То есть это не требует даже времени лишнего. Мне кажется, для именно рукодельниц очень хорошо с этого начать. А второй момент, который приносит иногда даже больше денег, чем продажи, это обучение. Сейчас рукоделие, я думаю, самое прекрасное, Знаешь, да. в большой цене. Очень многие им интересуются, очень многие хотят им заниматься. И если вы можете научить других чему-то, что умеете сами, почему бы это не сделать? Причем это тоже может быть не какая-то мастерская. У меня моя работа требует некого несложного, но оборудования. И, ну, например, это маленькая духовочка, да. хотя тоже nothing special, то есть это тоже можно купить, поставить дома. Меня пригласили работать в мастерскую, но сейчас с появлением ребенка я все это прекрасно перенесла домой и понимаю, что нет необходимости иметь какое-то место, с которое платите аренду опять же рисковать какими-то деньгами. Хорошо, если есть удобные и выгодные варианты вот такого сотрудничества с помещением, но если нет, это может быть ваша собственная кухня. Тоже войно. Это могут быть объявления на досках объявлений, это могут быть, опять же, публикации на тех же рукоязычных порталах. Пусть это будет один человек выходной. Пусть это будет несколько бесплатных уроков, я начинала с действительно бесплатных уроков, чтобы, во-первых, оттестить, насколько у меня это получается, чтобы потренироваться в преподавании, чтобы отточить там, технику, понять, сколько времени занимает та или иная технология, что человеку лучше удается, что хуже, на что мне нужно обратить внимание. Это были сначала мои друзья, потом это были незнакомые люди, потом я начала брать за это деньги, достаточно быстро, буквально пяти занятий, мне было достаточно, чтобы почувствовать, что это. Кроме того, я сделала несколько фотографий в процессе этих уроков. И сейчас, анонсируя свои уроки, я обязательно показываю, что люди могут получить. И на своем сайте marunich.ru у меня есть раздел с фотоотчетами со всех моих прошедших мастер-классов, куда люди могут зайти и увидеть, что же получается у других учеников. Потому что очень многие думают, что они ни с чем не справятся, у них ничего не получится. Я крайне часто слышу фразу у меня руки не с того места, я никогда ничем не занималась, я точно ничего не смогу, но я вот все-таки пришла, может быть, совершится чудо. На что я говорю, чудо, конечно, свершится, потому что это не чудо, потому что это абсолютно реально, и самое главное – это ваше желание и отсутствие страха начать. И даже если что-то будет не так гладко, даже если что-то будет не так просто, вы все равно это обязательно преодолеете, если вы по этому пути идете. И надо сказать, что за уже несколько лет преподавания у меня не было ни одного, так скажем, провального мастер-класса. А провальным, хотя это тоже, наверное, неправильно. Я сейчас называю ситуации, когда человек сделал что-то, ну, на что не очень приятно смотреть, может быть. Хотя, честно признаться, это тоже не провал, это получение опыта. Но даже таких ситуаций не было. Все, что они делают можно вполне одеть в этом можно выйти это можно показать друзьям этим можно похвастаться и в основном это совершенно неопытные девчонки которые первый раз берут полимерную глину именно на моих уроках когда в руки я страшно горжусь этим и мне кажется что это мне приносит больше чем ну, вот именно вот эти эмоции они важнее чем те деньги которые я зарабатываю Отлично, Нет, спасибо большое было очень интересно содержательно Дай вот последнее наставление тем людям, которые боятся начинать с хобби делать свой бизнес, девчонкам, да, последние слова твои, вот что им нужно вот прямо сейчас взять и сделать для того, чтобы дальше развивать бизнес на своем хобби. Угу. Девчонки, самое главное отбросить все свои страхи, не бояться, что кто-то вас осудит не бояться, что кто-то скажет, зачем она это продает, кому это нужно, это так дорого стоит, она хочет за это денег, она что, издевается над нами? Такие люди будут, и они были в моей жизни, и есть сейчас. Не обращайте на них внимания. То, что вы делаете, обязательно кому-нибудь понравится и пригодится. И в первую очередь это может принести счастье вам. Единственное, не надо бросаться с места в карьер. Дайте себе какое-то время, но пусть это будет определенное время, не когда-то там, не через 10 лет, никогда выйду на пенсию. А скажите себе, у меня есть месяц, я выложу свои работы на каком-нибудь уже существующем сайте, или я предложу эти работы своим друзьям. Первыми моими покупателями были мои друзья, и в этом нет ничего страшного. Это неплохо брать деньги с ваших друзей, если вы им в ответ отдаете что-то, что им действительно нужно, и что их правда радует. Возьмите себе это время и попробуйте. В интернете, на друзьях, на знакомых, как это идет и что с этим можно сделать. Я думаю, что вы обязательно найдете именно тот путь, который вас приведет и к душевному, и к финансовому успеху. Удачи вам! А с вами был проект valmosex.ru, я Юлия Рыж и Елена Марунич, и не предавайте себя и свою мечту, и до скорых встреч, пока-пока!